здравствуйте товарищи в эфире пролетарские новости новости в которых буржуй наемному работнику эксплуататор угнетатель и враг в результате разного толкования постановления правительства от 2004 года о перечне товаров которые облагаются налогом по льготной ставке импортеры пищевых добавок необходимых для вскармливания скота не доплатили в казну 10% НДС за три последних года. Минфин намерен доначислить налоговые взносы предприятиям, из-за чего уже в ближайшее время мясо может существенно подорожать. Закон в капиталистической стране призван защищать интересы буржуи, из-за чего они могут вертеть им как хотят, но если это не выходит, все издержки капиталист взвалит на плечи обычных людей. Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом Новосибирский жировой комбинат, крупное предприятие масложировой продукции. Процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев введена по заявлению группы компании «РусАгро». В реестр требований комбинату включена задолженность перед на сумму более 600 миллионов рублей. Еще одно предприятие с вековой историей оказалось банкротом, оставив сотни работников без всяких средств к существованию. В понедельник, 24 июня, более 30 сотрудников Можайской центральной районной больницы направили в адрес исполняющего обязанности прокурора Московской области Валерия Войнова, министра здравоохранения и главы Росздравнадзора коллективное обращение, в котором выразили свое несогласие с планами руководства сократить штат медсестер и уборщиц. Уже сейчас до вступления в силу приказа об оптимизации численности персонала в детском отделении наблюдается нехватка персонала. В в соответствии с утвержденными Минздравом Российской Федерации порядками оказания педиатрической помощи 19 платных медсестер, работает лишь 12, а регламентированные 19 ставок младших медицинских сестер по уходу за больными вообще не заняты. Можайская районная больница является наглядным примером того, как в российской провинции выглядит ситуация с нашей бесплатной медициной – сплажная разруха и нехватка кадров. В скором времени с такими больницами и смерть от простуды станет нормой». Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов, заявил в эфире радио «Радонеж», что мужчины в общей своей массе умнее женщин. Цитирую. «Женщины слабее умом, конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кури, но все-таки это редкость». Конец цитаты. А чего еще следует ожидать от реакционного института церкви? Товарищ, пойми, что попы не научат тебя ничему, кроме смирения перед властью и шовинизмом. Министерство сельского хозяйства разработало законопроект, по которому получит право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. В пояснительной записке к проекту нового закона говорится о том, что дикорастущие ресурсы пользуются высоким спросом не только внутри страны, но и за ее пределами, а значит, это экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста. Этот очередной закон который раз доказывает нам, что буржуи через свой рычаг управления под названием государства будут и дальше обворовывать народ, вывозя и продавая за рубеж любые ресурсы. Товарищи!